Ситуация. 31 декабря, 1 часов вечера, час до наступления Нового года. Парень, студент, молодой, стоит на остановке, в курточке замерз такой. Майбах мимо. Останавливается. Красивая девушка такая. Молодой человек, садитесь, я вас довезу. Он, я? Ну да, да, да, вы садитесь, я вас довезу. Куда вам надо? Он говорит, да я в Бутово, там в общаге живу, где-то там вообще на краях. Он, садитесь, садитесь, я вас довезу. Парень такой, что такое, за час до Нового года, прямо ирония судьбы какая-то. Садится к ней, значит, она все гонит. Она говорит, сейчас давай мою подругу над Тверской заберем, и все, и мы тебя добросим, все нормально, успеешь встретить Новый год. Все, садятся, забирают подругу, едут. Она такая, слушай, а поехали в клуб, нафиг тебе это, Будова? Он такой бедненький, в этой курточке замерз, уже голодный. Она говорит, поехали в клуб, там новогоднюю ночь встретим. Он, а что такое, действительно, это счастье какое-то. В клуб приезжают, всю ночь тусит, пьет с ними шампанское, танцует. Они под утром говорят, все, поехали к нам. В три часа, в четыре ночи к ним приезжают, все классно, кувыркаются втроем. Шампанское, танцы, все круто. Парень такой, фига себе. И уезжает. Проходит неделя на Рождество. Эти две девицы сидят на Мальдивах, скучают. Они говорят, слушай... Что-то мальдивы какие-то, не мальдивы вообще, не тусовочно, все, скука какая-то. Слушай, а помнишь, парень-то был у нас, 31-го, довезли мы его в клубе тусил с нами до утра. Может быть ему позвоним? Второй говорит, да разве он нас вспомнит?